Добрый день, Павел Николаевич. Хотелось бы с вами обсудить такой важный документ, который был принят буквально на днях. Это генеральный план Ленинского городского округа. Очень много о нем мы уже говорили, но в конечном итоге он все-таки был принят. Мне кажется, без особого обсуждения. Что вы по этому поводу скажете? Ну, на самом деле, скажем так, это было сделано вчера, сделано очень интересным способом. Ну, в принципе, почему я их называю этих депутатов типичными мединароссами? Потому что э, они нарушают все нормы и правила, но одновременно несут ответственности за свои действия. Вот смотрите, позавчера, 2 числа, в 13 часов 10 минут, вдруг на почту всех депутатов пришли, э, пошла информация, что собирается неочередное заседание Совета депутатов с единственным вопросом утверждения генерального порта. Причем собирается оно ну, третьего в 10 утра, то есть меньше суток э, на то, чтобы прочитать тысячу страниц текста, понять, какие были внесены изменения, и, э, скажем так, принять решение, как же будут голосовать. Естественно, этот, э, скажем так, вот эта вот скорость, э, практически партизанская, была сделана с определенной целью, чтобы люди не смогли оценить и там принять какие-то действия, которые нужно было сделать для того, чтобы не принимать этот генеральный план. Фракция КПРФ написала сразу письмо господину, который от Единой России командует депутатов, что так нельзя делать. Во-первых, это противоречит регламенту, да и просто здравому смыслу. Нельзя принимать такого типа решения с наскока, причем без обсуждения, там даже комиссии не было проведено, которую они обычно перед Советом депутатов проводят, ну, тут даже комиссию не стали собирать. А потом у меня еще такое было мнение, что они, наверное, специально это сделали, узнав, что я уехал в отпуск, и в этот момент не могу находиться на связи. Они таким образом решили из процесса обсуждения исключить... Все-таки у нас есть значение различных. Мы там писали кучу замечаний. Мы должны были проверить. А там замечания, по-моему, на 18 страницах коллектив совхоза написал. Вот. Мы должны были проверить, включили эти замечания, включили эти замечания. Вот. Ну и чтобы не дать возможности выступить, и вот таким образом из обсуждения исключить всех активных которые, по идее, тоже успели написать кучу писем всем депутатам, что этот генплан нельзя. Вот. Ну и в общем, 25 этих типичных единоросов и их сателлитов они проголосовали за генеральный план. Что на самом деле это за документ? Это документ, который практически через несколько лет приведет к тому, что жить в Ленинском районе будет уже невозможно. Но, судя по тому, что делают единороссы, отвечать они за это уже не собираются, потому что это все делается в преддверии вот этого будущего, как принято у нас уже в Московской области действия под названием «Объединение городских округов». И, скорее всего, отвечать за это придется уже депутатам каком-нибудь Совмещенного Ленинского городского Домодедовского округа. То есть они заранее знают о том, что, скорее всего, как это случилось уже вот при Смене глав Венцель, Спаски, теперь Добаренов, вот и Абаренов, видно, судя по всему, здесь не собирается долго жить, потому что жить здесь будет невозможно. Вот они, как раз такие временщики, которые в интересах крупных застройщиков, вот этих людей, которые зарабатывают здесь деньги, которые тратят потом в любом другом месте, только не в районе. Нет, вот они являются бенефициарами вот этих вот действий. А это типичные единороссы – это обыкновенные, послушные исполнители и их желания. Я, кстати, приводил один пример. там 12 лет назад то же самое происходило с сельскими поселениями. Принимались генеральные планы Молоковского, Ладарского сельского поселения, Блатниковского. Тогда эти депутаты не хотели думать, голосовали за то, что им предложили, а результат вот сейчас. Видно, что из этих территорий выехать невозможно, что там нет никакой социальной инфраструктуры, что экология нарушена полностью, что все это... Это как раз эти депутаты принимали решение о том, что не надо никаких очистных сооружений, что все будет длиться прямо в реке, что значит, проехать будет невозможно. Это именно они принимали эти генеральные планы. И теперь они Принимает вот такой вот генеральный план только уже всего округа, заранее понимая, что, скорее всего, это приведет к дефициту больничных коек, к дефициту в, дет, в мест детских садах, к огромному дефициту в школах, к невозможности проехать, к э, нарушенной экологии. Вот. Поэтому я всегда говорил, что и не только Ну и должны жить на этой территории. Потом они ответят перед людьми, каждый день. Теперь приходится стоять в пробках, искать место в школе, в детском саду, не попадать в больницу. Я считаю, что это вот как раз один из мелких элементов, вот Едим России. Они жжут, уже уничтожили практически сельское хозяйство, промышленность, никаких рабочих мест. Все должны почему-то, по их мнению, ехать в Москву работать. А вот это все последствия вот этого генерального плана, который будет а уже. Мы со своей стороны сейчас вот анализируем то, что они напринимали. А, и, наверное, будем, скажем так, по крайней мере, по нашим замечаниям, обращаться в суды. Хотя прекрасно понимаем, что не Видонский городской суд, ни областной суд не будут изучать интересы людей, они будут изучать интересы чиновников. Ну и застройщик. И, кстати, там этот смешной глава все время говорил, он как из детского сада только вышел, говорил, что мы раскрасили в зеленый цвет. Мы раскрасили в зеленый цвет. Он даже не понимает, что он может рассказывать что угодно, но если в кадастровом плане у собственника написано не какой там лесной фонд, а ИЖС, то у него полные права заниматься жилищным строительством. А глава, как это было уже неоднократно, будет посылать своих юристов в суд, которые будут сидеть и молчать и проигрывать все суды. И они же фактически соглашались со всеми требованиями так называемых застройщиков, суды все проигрывали специально. Вот. А потом говорят, ну есть же решение суда. Ну, мы же знаем, как они получаются. И сейчас, кстати, вот тут очень интересно, Там депутаты мне сейчас стали рассказывать, как это все происходило. Есть мегафонная аудиозаписи, видеозапись этого собрания. Там некоторые депутаты смешные такие. Мы добились того, что вы видите, сквер был закрашен в зеленый цвет. Вы должны понимать, что всего в э, Ленинском городском округе, через ПАИ колхоза Владимирнича, уже больше тысячи, там, семьсот тысяч, земельных участков было оформлено. Это земли лесного фонда, неизвестно-государственной собственности, земли муниципальные, по сути своей, когда тратились деньги на благоустройство, муниципальные деньги на благоустройство. И теперь вы их как будто бы закрашиваете в зеленый цвет, но собственность вы не отбираете. И Абаренов, который вообще, судя по всему, вот как вышел, он только раскрашивать что-то может. Тут он уже давно обратиться за возвращением этих земельных участков. Но он же не обратился ни за чем в суд. Он же до сих пор делает вид, что он что-то там решает. На самом деле ничего он не решает. И рано или поздно, неважно, когда он там уйдет, но судя по всему, он тут пришел ненадолго. Молодец. Он так и будет, как и в Можайске рассказывает, что он пришел сделать хорошую жизнь, показать, что там все хорошо, а потом раз, его в Можайске уже нет. И здесь его уже нет, судя по всему, потому что всем командуют застройщики. Я считаю, что принятие в генеральном плане застройки пойменных землей, земель поймавой Москвы-реки, это преступление. Пойменные земли – это особо ценные земли, которые не могут застраиваться по определению. То, что земли не садоводства – Вдруг стали паями ковбоев-землячей, и теперь по генплану должны застроиться. Это тоже преступление, потому что это тоже особо ценные земли, земли института зонального института садоводства. И все прекрасно знают, что они никогда не были полями ковбоев а тем более не могли быть отданы под застройку. И поэтому этот генплан надо отменять. Другое дело, что, к сожалению, мы как в капле воды отражаем всю ситуацию в России. Власти плевать на людей. Власти главное, чтобы какие-то близкие к ним олигархи, там братья, сестры, э, те люди, которых они э, считают, э, скажем так, бизнесменами, удачными, удачными, могли быстро срубить бабки, а потом с этими бабками свалить.